Привет! Это Навальный. У меня для вас новость одновременно и хорошая, и плохая. Хорошая новость в том, что мы с вами одержали хоть и небольшую, но важную победу. Много лет подряд некоммерческие фонды, которые контролируют Дмитрий Медведев, не публиковали вообще никакой отчетности, все прятали. И несмотря на требования закона. Ну, они просто игнорировали, потому что могут. Мы, конечно, подавали жалобы, об этом писали журналисты, но усилия оказались тщетными. Не хотел Медведев, чтобы вы узнали, сколько тратится на его дворцы и дачи. И не показывал но буквально на днях волю случая значит забрел я на сайт минюста и не поверил своим глазам все медведевские псевдоблаготворительные конторы разом взяли да и опубликовали финансовые отчеты за 2016 год ни разу вот я подчеркиваю ни разу их отчетность не публиковалась ранее и все это наша с вами общая победа мы молодцы ну а теперь плохая новость то, о чем я вам сейчас расскажу, вызовет у вас, скорее всего, острое чувство грусти и, может быть, даже ненависти. Потому что ни один нормальный человек не может себе представить, что такое количество денег под видом благотворительности можно спускать на нужды одного человека. Да на какие нужды? На развлечения и хобби. Начнем с отчета фонда поддержки зимних олимпийских видов спорта. На него, напоминаю, оформлена горная резиденция в Психако. 691 миллион рублей. Это сумма на ежегодное содержание. Вы, наверное, помните список дел, которые мы обнаружили во взломанной почте Медведева. Там заказано декантеры были, горничные, фильмодром какой-то. Вот на это утекло почти 700 миллионов рублей. Смотрим дальше. Отчет фонда Градислава. Это плеская дача Медведева. Усадьба Миловка. Расходы 768 миллионов рублей в год. Я подчеркиваю, это не строительство, не реконструкция, это просто содержание. Следующий отчет. Фонд «Соцгоспроект». Его, благодаря усилиям Усманова, мы знаем, наверное, лучше всех. И на балансе там рублевская дача-подарок. 718 миллионов рублей. И ведь там даже никто не живет на этой даче, как говорит нам Елисеев. Ее просто поддерживают, убирают, ухаживают за территорией. И это обходится фонду поддержки социально значимых государственных проектов в 718 миллионов рублей. И еще один главный фонд, связанный со всеми дворцами и дачами, и квартирами с автомобильными лифтами, и всем остальным. Это фонд ДАР. Он в 2016 году потратил... Полтора миллиарда рублей. В своем расследовании мы доказали, что все эти четыре фонда — это, по сути, одно и то же. Один огромный коррупционный фонд-кошелек, из которого оплачиваются покупки Медведева. Да и управляющий этой благотворительной империей банкир Илья Елисеев это подтвердил. Всеми четырьмя фондами заведует он сам. Поэтому давайте складывать суммы и смотреть, сколько получается всего. Итого четыре некоммерческих фонда потратили за один год 3 миллиарда 681 миллион рублей. Вот сейчас любой, кто хоть немного представляет себя, в каком состоянии находится российская благотворительность, уже просто полез под стол, чтобы поднимать свою челюсть. А для тех, кто не представляет, я сейчас подробно, наглядно и кратко все объясню. Рискну предположить вот что. Если вас прямо сейчас спросить, знаете ли вот вы какой-то российский благотворительный фонд, вы подумаете, а потом мне ответите, да, конечно, это фонд Чулпан Хаматовой «Подари жизнь». Его все знают. Вы не ошибетесь, это правда самый крупный российский благотворительный фонд. Они работают больше 10 лет и буквально спасают тысячи детей. Вы абсолютно точно видели рекламу этого фонда, или их мероприятие, или может быть, даже вы переводили туда деньги. Вот знаете, сколько этот фонд потратил за 2016 год? 2 миллиарда 300 миллионов. Это почти на полтора миллиарда меньше, чем фонды Медведева. Еще раз, на спасение, лечение, реабилитацию детей потрачено в полтора раза меньше, чем на поддержание красоты в дворцах Медведева. Я удивляюсь, вот честное слово, просто удивляюсь, как у мерзкого медведевского друга Ильи Елисеева вообще хватает совести давать интервью и расписывать, какими замечательными проектами занимаются его фонды, какой прекрасный спа-комплекс с аттракционами они отгрохали в психака, или как выгодно обменялись с олигархом Усмановым участками на Рублевке. Если я вдруг не догадался, и вы не вспомнили сразу фонд «Подари жизнь», то уж точно, почти наверняка, вы слышали о благотворительном фонде «Русфонд». Это тот самый, что на Первом канале через СМС собирает деньги на лечение больных. Тоже очень известный и очень крупный благотворительный фонд. Со всей России люди скидываются, отправляют им СМС-ками переводы. Вот их траты за 2016 год 920 миллионов рублей. Это в четыре раза меньше, чем потратили медведевские фонды на даче. Вот задумайтесь об этом. На декантеры, вино и горничных в четыре раза больше, чем на лечение детей. И если сам глава медведевских фондов Илья Елисеев признает, что все вот эти четыре фонда, по сути, это просто подразделение одного большого фонда, тогда и вот вам чистая правда, основанная на данных Минюста, Самый крупный благотворительный фонд в России, самый богатый некоммерческий фонд – это тот фонд, на который записаны дворцы и дачи Медведева. С большим отрывом. Его траты сопоставимы по размеру вообще со всей благотворительностью России. И не надо, пожалуйста, думать, что у Медведева какие-то отдельно свои деньги, а у больных детей какие-то другие деньги. Содержание медведевских дворцов оплачиваем мы с вами, и льготы для них тоже мы оплачиваем. Ну, например, Медведев арендует 40 миллионов квадратных метров земли в городе Плёс за 39 рублей в год. Вы не ослышались? 39 рублей! Это означает одно. В бюджет Ивановской области не поступают сотни миллионов рублей, которые пошли бы, например, на больницы. Когда Алишер Усманов дарит Медведеву дворец за 5 миллиардов, то он, понятное дело, рассчитывает как-то их для себя компенсировать в виде хитрых налоговых схем, на которые закроют глаза, или очередного куска государственной собственности. Медведев с друзьями построили целую империю фондов, которая разрослась до масштабов крупнейшей и наиболее непрозрачной коммерческой структуры, главная цель которой — обеспечение роскошной жизни одного человека. А в это время вся страна скидывается смс-ками на операции в Германии, потому что у нас нет оборудования, а олигархи, значит, скидываются десятками миллиардов на дворцы премьеру, но не на медицину для всех. Да и врачей у нас нет, потому что государство бюджет платит им, тем, кто спасает жизнь, какие-то жалкие копейки, на которые просто невозможно прожить. А зарплату повысить нельзя, тогда ведь у Дмитрия Анатольевича не будет 40 миллионов квадратных метров охотничьих угодий, а других денег, как известно, нет. Мне горько и отвратительно произносить эти слова и цифры, но такие вещи надо произносить и рассказывать, чтобы не было никаких иллюзий. Чтобы мерзость всей этой коррупционной махины, как бы противно на нее не было смотреть, она была очевидна для всех. Ведь это в каком-то смысле, ну, и наш с вами провал тоже. Потому что мы, народ России, допустили такое. Мы молчали, мы думали, что ну ладно, все чиновники воруют, что тут такого. Так давайте теперь все вместе попробуем это исправить. Не молчим. Действуем вместе. Распространяем информацию. Мне нужна ваша подпись, по ссылке внизу поставьте ее. Организуйте антикоррупционный митинг в своем городе 12 июня. Или примкните к тем, кто его уже организовывает. И подписывайтесь на наш канал, здесь говорят правду.